этого ждали долгожданное видео и сегодня я пройду игру партия игзы это типа жанр хоррор и мы поехали итак мы здесь тут есть 11 консолак но я знаю только один отлично итак обнюхаем стену с правой стороны Вот и начли пстенька, а вот такая выкра, бежим сзади наперед, как Майкл Джексон, набираем 44 321, нажимаем анти. проходим легкий паркур. Нажимаем сбросить, а потом да Нас телепортируют в зимний полюс Доходим к черному гею Он нас телепортировал в лабораторию. Тут были люди и кажется их взяли на эксперименты и сдохли. Проверяем открытые двери, походу закрытые. Чё за кто на... Тот гей понял? Не понял он кто? Хотите секрет? Через свои невидимые стены. Ладно, пойду. Кто это? Нажимаем на да. Привет hey, Проверяем hey, Нажимаем hey, на билет Теперь конец, всем до свидания, пока.